ворот делать видишь я руки да не то что я сейчас взял зажался О, координация движений вот. пропадает все. Вот. абсолютно такая же ситуация у тебя с предельным весом просто зачем зачем пытаться учиться что-то сделать на предельном тяжелом весе когда ты на 80 кг можешь? Приема локти прям вверх Ну, конечно, 80 килограмм влажный, как артюбор, То, что ты сейчас до этого показал, блин а это вот, какие отношения стопы... координации. Подорвал, зажался, подворачивает, не распустился. Понимаешь? А ну, если бы ты хотя бы бы толкал, где это было, еще ладно. А, ну, блин, 8, 8. Я тебе говорю, спаться ли она, конкретно. Ладно, еще недельку по терапии, да, по идее через неделю -то точно должен Ну что, Саня, а это вот, на тренировки? Я в пятницу только более-менее отлимался, вот в субботу потренировался с собой немного, попарился. В понедельник потренировался, вот на грудь побрал. И то я восемьдесят ПП, все два раза с груди, то есть вот так работаю, и все, в пятницу прилетел, все сегодня тренировка, что это, и там тоже, в Оренбурге, фастфуды ел, а один день, когда я работал, утром, завтра в гостинице, Это омолета чуть-чуть, два блинчика, чай, все, и, там работал, никто не предложил мне на обед свозить, а туда надо, там э, э, зона такая, это, ну, вот, как говорится, производственная. И Это надо ехать куда-то. И по боку, руководству, понимаешь, там. Но я, правда, да, за деньги там это договорился. И 8 часов только ел. Поехал на такси, там у них есть торговый центр Армада. Вот, зашел. Кинг, Макдональдс, всякие-всякие. Вот одни вот фастфуды. Все, первого даже не поешь. Вот так съел этот... А там крошка, картошка какая-нибудь? Да? да нету нафиг. Вот это, короче, вот эту фигню. Съел. Утром встал в аэропорт, завтракать не успел. В аэропорту завернутые какие-то бутерброды не стал. Смотрю, там этот медовик. Думаю, медовик как бы, да, ну, тот в холодильнике. Не отравишься, это такая вещь, что как-то Взял торт и кофе капучино, все Прилетел сюда в пятницу, вот Голова раскалывается вот здесь вся Деклотинар делал от переутомления Где тут будет? Нормально Конечно я вот такой У меня это. Когда вот эта штука появляется Это нарушение координации движения Где-то вот раз и, и руки вот это вот все как бы не срабатывает то на они так и остались у меня а я же у меня так не ляжу там наверное. еще больше подойдет Выспаться Неделю, дай бог я вот Недельку попашу Надо наверное, поработать На разы, на скорости Самое главное, штанга Это не тяжелая Понимаешь? Не могу подорваться Вот даже подхожу да? Вот чувствую, что стойку могу взять да? Ну как бы чувство такое есть А не могу Сейчас попробую. Стойку. год. Стой. Что го. бы вы хотели. А в а других едешь Вот сразу. Вроде ничего взял, да? Подойду, отдохну хорошо Завершение завершении 90. Настрою, чтобы я ну, настроение толкнул. Как-то пропало у меня движение в подрыве. Я раньше так подрывал хорошо. А сейчас не могу, прямо. оно проскальзывает у меня куда еще. Ну, если я бы поделаю, как я тебе рассказывал, Не могу угол держать, я заставляю себя, Это... отрываю, таз задирается, надо Чтобы удержать угол. Тогда подрыв будет. как я и хотел бросать думаю вот так на соревнованиях надо пытаться надо рука еще нормально а не как тогда белый еще больше не подойду Нет, смотри, у меня отходняк идет какой-то, бля, я как будто, знаешь, вот, вот в полилку зашел, вот ты видишь, что творится, вот вторая майка, вот, и у меня с меня льется ручьем все. Такое впечатление, что еще вот эта вот, вот эта вся вирусная фигня, вот эта там, борется еще с организмом еще, хоть я вроде как выздоровел, а какая-то борьба идет. Я чувствую, что вот понимаешь, вот это какое-то нездоровье. У меня вот я тебе говорю, от, вот отрывает по да? И я тяну, и... нет чувства, нет чувства, и не знаю, как ее поднимать. Комфорта нет, понимаешь, вот такой вот какое-то туманное состояние. А ты размылся нормально? Нормально размылся. Да Потом... у меня такое бывало, я тебе говорю. Это все связано с мозгами, это эмоционально, морально, вот это вот, не восстановились, нервная система не восстановилась. Сейчас надо вот подойти прямо. На комфортно ложиться из-за чего? Из за того, что движение неправильно делают, а когда правильно углы, они, она прям ложится сама. Качественно. Нам ну, не надо соточку. Я тогда делал за в Следующем месяце, э, следующей неделе надо уже мне соточку протолкать. -то Но мне что надо сейчас это? Мысли в тонус вошли. Я обычно подходишь вот этот какая-такая знаешь злость, нет такого, понимаешь? Такой вот, о, знаешь как это жестко принять Я вот прям ее толкаю, и вот она только уже вытолкнула. Она не летит, мне приходится под нее залезать. Наверное, еще 80 подойдет. Я ее, самое главное, вот чувствую, вот, подрываю, да, ну, ну чувствую такой что стойку можно взять, а вот это все, э, еле в ухожу, и это причина такая, этот, Ох. безопорную фазу не создаю, не успеваю, нет хорошего подрыва. Посмотри сейчас, Саня, да, да, да. я сейчас постараюсь это, ну так, качественно на грудь взять и из груди, чтобы не отрывалось, ага. расслаблю, грудь только подниму, а здесь расслаблю, идея должна залететь. Самый лучший подход У меня такое бывает Я в конце, не в конце, в этом, на Бауновской бывало На Бауновской бывало В начале тренировки, да? 90 на грудь не могу взять, еле брал вообще. Потом, оттренировался в конце тренировки Вода вышла Вот я подхожу, 78-90 в ПП ага. Вот, вода вышла Все, и уже совсем, я сейчас даже вот видел И подорвала, и на грудь легла хорошо, да? Может быть знаешь, какой момент может быть? Ты вот никогда не прощал ветераны, 78-летние Например, соревнования в 12 часов да. А они начинают разминаться уже в 11 не замечался, не обращал внимания? Обращал Они поднимают уже -то они, А, а ты, ты, например, думал, вот какие дураки, да? А на самом деле они, может быть, как раз и... Да нет, мне кажется Из-за этого, из-за того, что им надо долго-долго размяться Вот, может быть, как раз вот то, что ты рассказываешь Да нет, Сань, когда... Просто результат твоей разминки ну, ты же видел, когда, когда я форму набираю Все, вон он, десятку Вон, толкал он 105, 110, Летит на грудь как палка, блядь. Ну, тут, тут, наверное, только сорты можешь себе дать правильную оценку своему сумасшедшему. <с> Что из-за чего? Ну, Если из-за воды, то... Из -за воды. Я могу подойти еще подход 85. Ух! Я уже близок к рекоду Берем опять же, да? Ну да. Надо сто не выше. Жесткая душка не видел. Все то же самое. О! И даже с груди. Даже сгруди с такой же. Что-то легко. Как-то ушел хорошо. Немножко рисковатого вниз. Не Может как раз это ты... было зашла хорошо? Может как раз это могло. Она грудь, я тебя в этом хорошую сделал, но ушел. Она прям вылетела за голову. Милограмм рекорд Я Сейчас. чувствую вот, ноги какие-то такие вялые, надо мне это, вот для этого я, надо разогнать себя на разы, на грудь, на разы прям, на разы там, небольшой вес там, программа 7-8 см, надо на разы прям. Это, это не небольшой вес, надо... Не знаю, килограмм без я для этих Вот именно на технику, чтобы подрыгнуть что... Нет, 70 кг нормально Могу раз на 5 взять А что ж или... вот, я 80 удовольствием Вот я тебе говорю, что вялость нога Быстро Я вот, э, вот в командировке был вот, Когда, после болезни В Оренбурге, да? Ага. Вот я на второй этаж болезнь, с Сумкой, вот захожу и все У меня ноги уже все Забиты? Уже все, и не идут вот это все. Ну, забито или. Ну, надо? даже вот я иду, мне не хочется поднимать ноги. Вот это какой-то такая. Вот я чувствую слабость еще. После болезни вот это. Не я же тебе говорю, мне здорово. Здорово вот это вот. Э -э Вирус. Не забудет корень поделать, поделать Да я два раза свечку. Раз по Пусть брать на грудь, еле подрывает. Ха, 100 килограмм. Вот этот подход лучше взял. Стоп. Да, легче. Легче взял. Стопень. Ну, поэтому у меня еще дня. У меня это. Ты тяжело дело, я подавать даже не могу. Слился моментально вот те, вот те недели, как организм быстро сливается. Слился выше, корень попробуй. Конечно, а выше не получается трудно чуть-чуть получилось да 105 за фигачу блин охрененные тех вот. тех а тех тех тех тех тех что тех там... возьмешь? Нет, В целом. Не, тех тех тех 85, я 4 подхода у тебя засадил неделю назад, тоже офигенно. Несу здесь, да, я можно сказать, форму уже практически нет. Я такой форме оставался, Сань вот, ты же видел, за да последний я весил, 83 кило в сутку толкал, и вот тебе только готовиться начал, и вот тебе, хопа, вот это в фигня прилипло. Вот тебе слился. А все, заново начинай. <свист> Благо, что хоть раньше, но не, не позже это все. Да, да, да, это самое главное. Еще время есть. Да, еще не месяц. Время есть. На <свист> <свист> месяц я там десятку тоже. Толка, <свист> Толкаю там не десятку, пятнадцать у нас толкают. <свист> главное не сомневаться. Работает, да? Как говорят? Работает. Я! О, на грудь хорошо, я десятку возьму. На уровне соревнований, да, сейчас взял бы без проблем. Да. Подрывчик хороший, чувствуется, что уже силенка-то едет. Да, ну все, я рад. То я думал, что я сейчас у Юры наделаю блин, с таким одним. Правда, с кровати я встал, я проснулся и весь разбил. Я тебе говорю, она не настолько тяжелая, насколько сейчас у меня вот эта вялость. Она очень влияет. Жесткости нет. Вяло, ну, да, может, да. не Судя по тяге, там, это не тот вариант, чтобы говорить, что на грудь не затягивается. Считать не будешь не я вчерпец. я тренируюсь по одному упражнению каждый день ну пять раз в неделю да я тоже сейчас так буду 30 минут сейчас тренировка. я так буду сейчас надо так <соц> я потому что полноценная тренировка получается <соценно> если я буду делать твои тренировки я блин, <соценно> буду такой же как и ты я не буду восстанавливаться успевать вообще не, просто Вот я, перед этим-то готовиться к миру, я подготовился неплохо. Просто, понимаешь, вот этот вот э, первый подход, сбой в рывке, потом вырвал, и причем там 90 можно было рвать, реально. Вот. Потом мне сущак подходит, просит снизить. Первый подход, я никак не мог не послушать его. Он э, капитан команды, президент федерации. Я не могу игнорировать. Я сотку, э, сотка, ни о чем была, Реально ни о чем, ну, он перестраховался. И что, в итоге получилось, во время разминки три раза 90 толкал. Потом 100 подходил, толкал. То есть я вышел на помост, толкнул стол. Потом ходил, ходил, ждал, чтобы 110, толкнул 90, потом 100 толкнул, пошел на 10, 10 толкнул уже на помостке. И на 14 пошел, вот так вот запыхавшись. То ждал долго, а то быстро выходить. Завалил на себя, там реально 85-15 должен был поднять. Я подготовлен был неплохо. Я почему и говорю, что я... Вот тренировки делал, вот такие три, три, три раза в неделю, но тренировки были полно, по четыре упражнения. Я подготовился неплохо. Ну вот так и, ты сам понимаешь. Есть люди приезжают, да, вот подготовленные. Раз, он вот как писаревский, помнишь? Ну да, ну я... на, на, на него рассчитывали, а Берестов выиграл. Я как раз что хотел сказать, то, что чем отличается соревнования от контрольной тренировки? Ты все, да? Нет, подтягивал. Ага. То, что на контрольной тренировке ты пришел, и вот как тебе надо, ты размялся, вот как вот сейчас, вот, сделал свои рекорды и ушел, потому что у а вот тебя еще под... друг за другом. Подойду, еще подходим тебе, чтобы не, не А на соревнованиях ты уже борешься, ты уже, блин, не выбираешь, какие высокие Я... делаешь столько, сколько надо, километров. Я. дело. Я... Так подготовлен был, я сотку на разминке, в на грудь брал. А Володя видел? А? Володя видел? Нет. И ничего не сказал? Нет, ну Володя, Володя видел, когда я вышел на помощь сотку эту. Я сотку так взял на грудь, она еще на грудь не легла, я уже вставал с ней. А -а -а. Вообще у меня так, такая была скорость, вообще просто. вроде подтягиваем чувствую что на группу можно брать понимаешь вот не хватает чего свежести жесткости скорости Уже лекция пошла Да, 90-110 после бы нормально захерачить Я буду счастлив mm -hmm. Я с этих весов начну не Желание есть Поднять 85-87 А то и 90 И 121 Где на тренировке? На тренировке на, на тренировке надо 20 толкать И 85 хотя бы рвать Не могу я вспоминаю те были времена, когда я там 45 толкал Вот представляешь вот Когда я эти 45 на грудь брал Вот Вот так беру вот И вот Чувствую, что гриб гнется А штанга не отрывается еще, до, до того тяжело Еле от помоста отрывал А здесь только тюм, И там оно уже А сейчас уже так и не могу Вертел, вот это вот... Нет, а я же в хорошей форме, да, я там весочек чуть подгоняю, да, скорость достигает. Ну, вот все выступления на соревнованиях Скорость -то хорошая. У меня раньше на тренировках такая была скорость. Я бывал вот здесь улево. И она уже стоит. Уже здесь. А здесь... О! Туда завалил. Года, Саня. Короче, у меня еще 10 лет. 60 лет. Нет, вот нет. меня. 30 августа 2011 года. 50 лет исполнилось, да? И когда там было Россия? Калярин. В ноябре. 10.41. Как палку. Ну, я говорю, у меня еще 10 лет, есть поблистать. А потом готовиться к упаковке. Просто понимаешь, Саня что зависит. Если бы немножко, у меня было бы поспокойнее немножко. Понимаешь, вот смотри. Вот до того мозги, но у меня работа связана, мне думать нужно. Приседают, да? Ага. Кто назад заварюсь, кто вперед заварюсь. Координация нарушена? 150 сами. Ничего себе. Я пока сутку приседаю. на Нормально. Слава Богу, хоть стал приседать. Да. Это первый сезон, когда я приседаю.